Всем привет, вы на канале компании Радио Это видео будет посвящено видам крепления автомобильных антенн для радиостанций. Не каждый автолюбитель согласится дырявить свою машину для установки антенны, так как в дальнейшем могут возникнуть проблемы с продажей автомобиля. Для такого случая производителями были придуманы различные варианты крепления. Условно они разделяются на три вида. Крепление на багажник. Из названия можно понять, что такое крепление устанавливается на багажник автомобиля, либо на пятую дверь. Такие крепления имеют достаточную жесткость и поверхность для надежной фиксации на вашем автомобиле. С наружной стороны, как правило, имеют подкладку для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. С внутренней стороны фиксируются болтами для создания массового контакта. И Илада КП изготовлен из металла окрашен бывает в белый или черный цвет. Крепление на багажник легкового автомобиля для легких автомобильных антенн вместо соединения контактной площадки предварительно необходимо зачистить от краски и обработать литолом или его аналогом от ржавчины. Иладок КПС – это популярное крепление с поворотным механизмом. И усилением на багажник легкового автомобиля для тяжелых автомобильных антенн. Также довольно часто держатель используется на задней двери автомобиля. Изготовлен из металла, также бывает окрашен в белый цвет. Optim ABN Strong. Надежное крепление на багажник легкового автомобиля. Изготовленное из нержавеющей стали толщиной 2,5 мм. Способно выдерживать даже тяжелые антенны. Толстая прокладка защищает лакокрасочное покрытие от царапин. CERIO ABN Black 2 – это металлическое крепление с усилением на багажник легкового автомобиля для небольших автомобильных антенн. В конструкцию крепления заложен специальный паз для удобной прокладки антенного кабеля. ALAN SPS INAX изготовлен из нержавеющей стали. Крепление с поворотным механизмом и усилением на багажник легкового автомобиля для тяжелых автомобильных антенн. В комплекте есть пластиковое центровочное кольцо, которое помогает ровно расположить антенну на держателе. Угол наклона может регулироваться в двух плоскостях. Оптим TS-64. Изготовлен из высококачественной стали. Может выдерживать даже очень тяжелые антенны. Имеет очень широкую базу крепления. Поэтому нужен длинный и ровный участок кромки багажника. Имеет упор под крыло для более надежной фиксации. Резиновые прокладки обеспечат сохранность лакокрасочного покрытия вашего автомобиля. К данному типу крепления не подходят антенны с разъемом LC27. Крепление на водосток. Кронштейны для крепления на водосточную канавку используются в основном на старых российских автомобилях или на грузах. Не имеют изолирующих подкладок. Гронда 27. Изготовлен из алюминия. Самое простое и популярное крепление на водосток легкового или грузового автомобиля для небольших автомобильных антенн. Кронштейн позволяет устанавливать под наклоном любые типы мобильной антенны, без необходимости сверлить отверстия в кузове. Резиновая присоска обеспечивает безупречное сцепление с крышей автомобиля. И КБ. Металлическое крепление на водосток легкового или грузового автомобиля. Для небольших автомобильных антенн регулировка держателя происходит в двух плоскостях, также бывает белого цвета. Место соединения контактной площадки предварительно необходимо зачистить от краски и обработать литолом или его аналогом от ржавчины. Optim TS-07 изготовлен из дюралюминия, предназначен для крепления врезных антенн на водостоке автомобиля. Боится перетяжки винтов, так как может лопнуть. Lanji RF Inox изготовлен из нержавеющей стали. Это популярное крепление на водосток легкового или грузового автомобиля для небольших автомобильных антенн. Регулировка держателя происходит в одной плоскости. Крепление на рейлинг или зеркало. Крепления на рейлинге и зеркала, как правило, имеют одинаковую конструкцию. Различие лишь в длине болтов для закрепления кронштейна. Установка на такие крепления... Возможно только при наличии массы на рейлинге или зеркале. Optim TS-10. Изготовлен из нержавеющей стали. Крепление позволяет устанавливать антенну на зеркало заднего вида грузовых автомобилей. Alan SP-21. Изготовлена из нержавеющей стали. Позволяет устанавливать антенну на зеркало заднего вида грузовых автомобилей. Есть возможность регулировки угла наклона антенны в одной плоскости. Имеет диаметр посадочного отверстия 18 мм. Optim TS-03 Изготовлен из алюминия. Позволяет устанавливать мобильную антенну на рейлинг, не просверливая отверстие в кузове для легковых автомобилей. У ТС-03 нет возможности регулировки угла наклона антенны, но его длинные болты позволяют устанавливать на трубки диаметром до 45 мм. И Лада рейлинг. Изготовлен из высококачественной стали. Позволяет устанавливать мобильную антенну на рейлинг. У держателя и лада есть возможность регулировки угла наклона антенны. Optim TS50. Изготовлен из нержавеющей стали. Позволяет устанавливать мобильную антенну на зеркало заднего вида грузовых автомобилей. А также имеет возможность регулировки угла наклона антенны в одной плоскости. Максимальный диаметр штанги зеркала или трубы 25 мм.